Всем привет! Сейчас, наверное, нет такого человека, который бы не слышал о новом корейском сериале «Игра в кальмара», который буквально перевернул весь мир и собрал армию поклонников. Но сегодня я предлагаю вам взглянуть на обратную сторону сериала и показать всю магию кино, благодаря которой он стал главной сенсацией мирового кинематографа. Перетягивание каната В то время как большинство сериалов и кинофильмов используют CGI графику, множество декораций, которые можно увидеть в игре в кальмара, были созданы вручную специально для съемок сериала. Что особенно впечатляет, потому что некоторые из них действительно выглядят так, будто были созданы на компьютере. Во время игры в перетягивание каната, съемочная команда решила создать большое пространство с высокими платформами и лишь добавить немного компьютерной графики, чтобы кадры были еще более устрашающими, какими их видели на экране. Актерам в действительности приходилось пристегнутыми к канату перетягивать команду соперников. После чего, проигравшая команда повисала в воздухе на страховочных тросах, и для этого было необходимо качественно подготовить все декорации, чтобы обеспечить безопасность актеров, выполняющих такую сложную физическую работу. Красный свет, зеленый свет В самой первой игре с гигантской куклой режиссер не хотел прибегать к компьютерной графике для добавления людей, и даже кукла была выполнена в полный рост, которую после съемок установили недалеко от Сеула. Но всю сложность этой сцены придает массовка. На съемочной площадке присутствовало более 500 человек, а в игру действительно играли 456 игроков, как и по сюжету. Именно поэтому сложнее всего в этой сцене нужно было добиться, чтобы такое количество людей убедительно и синхронно отыгрывали свои роли. И даже тела проигравших игроков, лежавшие кучами возле закрытых дверей на площадке, были выполнены настоящими актерами, которые лежали до окончания съемок. А для того, чтобы снять актеров крупным планом, съемочной команде приходилось бегать вместе со всеми игроками. Стеклянный мост. Во время пятой игры, где игроки угадывали на какое стекло прыгнуть, чтобы выжить. Актеры действительно прыгали по закаленным стеклам, но вместо обычного стекла, игроки прыгали на платформу, которая резко уходила вниз, благодаря чему удалось заснять реальные эмоции актеров, которые испытывали чувство невесомости. По сюжету сериала, стеклянный мост находился очень высоко, чтобы игроки разбились насмерть, выбрав обычное стекло, но на съемочной площадке все происходило иначе, и такую высоту добились при помощи графики. На самом же деле высота Мостани превышала полутора метров. Но этого хватило, чтобы актеры чувствовали себя неуютно и передали все свои эмоции на камеру. Финальная сцена этой игры со взрывом стекла определенно подвергла в шок многих зрителей, но чтобы эти кадры получились такими зрелищными, съемочной группе пришлось потратить множество часов работы, чтобы запечатлить все нюансы, так как в процессе съемки все было по-настоящему, для того чтобы кадры получились более реалистичными. Им пришлось создать в студии сцену со взрывающимися стеклами. А вот сцена со слоумолк, где игроки пытаются увернуться от стекла, снималась отдельно и в актеров летело лишь небольшое количество осколков, которые взрывались рядом. После съемки общего плана героев, было необходимо отснять каждого актера по отдельности, чтобы передать зрителю все эмоции, которые они пережили. Единственное, что было нарисовано на компьютере, так это те осколки, которые резали героев и летели в камеру. Шарики в четвертой игре, где игроки разделились на пары и играли друг против друга, мы увидели много драматических моментов и эмоций. То, как они снимали эти сцены, было довольно резким отличием от остальных напряженных игр, где актеры находились в небольшом пространстве и режиссер предлагает нам поближе узнать персонажей. И благодаря хорошей обстановке с небольшими переулками в маленькой деревне, эта игра выглядит еще эффектней. На постройку этой сцены съемочная команда потратила больше всего времени, чем на остальные игры, уделяя внимание каждой детали вплоть до фона, чтобы как можно сильнее задеть чувство зрителя. Сахарные соты Все, что происходило в игре Сахарные соты, в точности было и на съемочной площадке, за исключением детских нарисованных обоев и выстрелов проигравших игроков. Вместо этого режиссер пугал актеров, чтобы те вздрагивали от неожиданности. Эта комната действительно была заполнена гигантскими предметами с детской площадки и запахом женного сахара. Создатели сериала специально пригласили профессионала, который изготавливает такие соты уже много лет, чтобы он помог приготовить их для всех игроков. Как говорят сами актеры, съемки этой игры оказались самыми запоминающимися и действительно напомнили им воспоминания из детства. Игра в кальмара. Заключительная игра в кальмара, в честь которой был назван сериал, действительно существует в Корее, и режиссер выбрал именно ее, потому что в детстве она казалась ему самой опасной среди всех остальных. Именно в ней, в заключительной части, двое одноклассников боролись за решающий приз, а киношный дождь и наложенные спецэффекты сделали эту сцену еще более драматичной, зная их сложную историю взаимоотношений, которую рассказывают на протяжении сериала. А на этом у меня все.